Так, пацаны. Ну шо. что готовы. Я готов. Блядь, здесь надо министр. Да тяни немца, тяни немца, саня тягу. Пойди, подожди, Давай, давай, выходи. Гандоны нахуй! Да, туда, куда надо? Конечно, бля, немцы, сука, по ноге попали! Федораты! Ну, давай, автомат! Перебегайте туда, в ебис РПГ, бля! Туда, куда, да, давай, сверки Давай, дай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, бедро? Тихо, давай, давай, давай, давай, Где давай, давай, давай, давай, давай, так. А -а -а -а. Я не могу ногу Все, все, все, все. Вот так путь вижу. Наоборот, наоборот, проверну. <сас> Умка! Вызывай черта, эвакуацию!